Добрый день всем зрителям нашего канала. Сегодня нам на стол попала цифровая радиостанция Аргут стандарта DPMR. В комплекте у радиостанции клипса, жесткое металлическое крепление на руку, блок зарядного устройства. Сама радиостанция поставляется с антенной и аккумулятором и стакан зарядного устройства. Зарядного устройства у нас с входящим напряжением 12 вольт. Это значит, вы смело можете подключать его от прикуривателя для зарядки. Через специальный переходник в комплекте его нет. Что еще у нас здесь? Аккумулятор у радиостанции. Подходит от моделей Аргут A75, A77 и A41 емкостью 1500 мАч. Сама радиостанция работает в диапазоне от 400 до 470 МГц. Имеет цветной дисплей. Решением 128 на 128 пикселей, 7 строк отображение информации клавиатурой для ввода частоты. Так, давайте посмотрим, что же у нас по функционалу в этой радиостанции. Нажимаем на меню. Первый пункт у нас в меню это радиосет настройки непосредственно самой радиостанции. Дальше у нас идет девайс-инфо, далее сигнал и аксессуары. В девайс-инфо у нас отображается информация о радиостанции. Сигнал это у нас группы ДТМФ сигналов и аксессуары, я так полагаю, возможность Подключение каких-либо дополнительных аксессуаров. В данном случае здесь у нас GPS. Так, зайдем сюда. Установки радио. Первый пункт моды. Мы можем выбрать режим отображения каналов на, ди на дисплее. Либо отображение частоты. Также мы можем вручную вводить частоту, допустим, 433.0.75, первый ЛПД-канал. У нас открылись дополнительные пункты меню. Это пункт «Контакт», «Контакт-лист», добавления новых абонентов». Ну и, соответственно, «Управление» уже существующими и месседж сообщения то есть возможность отправки сообщений заходим в настройки переключаем на канальный ввод контакт лист у нас как видно исчез он отображается в частотном режиме вообще многие настройки отображаются либо в канальном режиме, либо в частотном режиме, либо в режиме цифровой радиостанции, либо аналоговой. По настройкам далее у нас со type Это возможность переключения либо аналоговой связи, либо цифровой, либо совмещенная. Power Level. Установка мощности радиостанции, то есть high у нас 5 ватт, low у нас 1 ватт. Дисплей отображение либо номера, либо имени канала. Hname, это редактирование имени канала. CTSS, DCS, установка тонов на прием, либо на передачу. Scan, активация, либо деактивация, сканирование. Усилок, блокировка, либо блокировка кодов. Далее у нас выбор широкой или узкой пропускной способности приемника. Следующая у нас не включается, шифрование, включается только в режиме. В режиме цифровом. То есть сейчас мы перешли в цифровой режим. Мы можем включить шифрование. Так, шифрование. Вот. Отображается этот пункт меню у нас. Далее у нас идут уровни шумоподавления. Обычно на пятерке стоит, но всего 9. Звуковые сигналы. Здесь можно установить... Сигналы сообщения, приватных звонков, клавиатуры, групповых вызовов, окончания передачи и так далее. Далее у нас идет LED, это включение, либо выключение фонарика. Фонарик у радиостанции находится сверху. Далее у нас идет после фонарика. Ограничение времени на передачу, 270 секунд, Можно выставить и разговаривать, вокс, активация или деактивация вокса, вокс-левел, управление уровнем открытия вокса, black Лайт подсветка. Сейчас она у нас допустим включена. Нужно выставить по времени, либо совсем выключить. Яркость подсветки. Двоечку поставим, чтобы было виднее. Далее радио монитор, то есть FM радио. Тут такая функция. Далее идем. Экономия батареи. Нужно выставить. Режим экономии батареи. Далее идет скан моды. Выбор сканирования. Сканирование. Выбор -сканирование. Это у нас автоматическое определение радиостанции. Посылает код. Вот. Программируется через компьютер. Блокировка клавиатуры. Автоматическое. можно поставить Power дисплей Отображение информации при включении радиостанции то есть сейчас допустим у нас отображалась надпись аргут можно поменять эту надпись допустим на вольтаж и выбор языка два языка английский либо китайский Лучше не слушать это. Большинство функций программируется через компьютер. Здесь стандартный кинодоский разъем, софт. В принципе, в интернете есть по клавиатуре у нас клавиша передачи. Здесь открытие шумоподавителя и ветка, включение каналов, регулятор громкости довольно-таки тугой, всего тридцать значения. Радиостанция может работать как с цифровыми радиостанциями своего формата, то есть DPMR, так и с аналоговыми радиостанциями. Сейчас вот у нас аналог. и мы можем связаться с другой аналоговой радиостанцией. Раз, два, три, четыре, пять. Если же мы выставим цифровой режим, соответственно индикация у нас будет появляться, но приема никакого не будет. При работе на передачу у нас такая есть радиостанция Аэрадио 668. -я. При работе на передаче мы просто слышим гул. То есть цифра на аналог не передает. В принципе, для бюджетной радиостанции цифровой неплохо, неплохо собрано. По качеству связи довольно-таки хорошая. Давайте сейчас посмотрим, что она может при программировании через компьютер. Подключаем ее к компьютеру. Так, мы подключили нашу радиостанцию Arguta A77. Через компорт компьютера. Софт у нас родной. Аргутовский. Открываем его появляется вот такое вот окно первым делом нам необходимо выбрать компорт соответственно компорт у нас на данный момент открыт один четвертый и нажимаем read считать начинается считывание загорается индикатор Читаю неуспешно.